Всем привет! Снова Корыт третья часть И наконец-то, ребята, я добрался Наконец-то я открыл в предыдущих выпусках Кто смотрел, кто за меня болел Я наконец-то открыл, кого же я открыл А сейчас все вместе узнаем, кого же я открыл Пока у меня вот эта маленькая кусочечка. А, кстати, ребят, забыл вам сказать У меня проблема У кого э, такое же, пишите в комментариях Я сейчас вам расскажу в общем, видите, не зря я топливо дергаю. У меня две канистры висит уже, наверное, недели полторы. То есть, топливо не обновляется. Я не знаю, что с этим делать. Ну, как бы, поэтому видео давно так и не выходили. В принципе, я сейчас буду... Буду... Что я буду? А, давайте я вам покажу, наконец-то, что же я получил. Какую машинку. Супер. Костыль. И ура! Я получил Буранов! Вот Костыль, вот буран. Это две последних тачки, которые я открыл. Э, в принципе, по параметрам буран э, намного мощнее. Сейчас мы его еще прокачаем немного. Э, немного, до да, максимума прокачаем. И он у нас просто из-под себя будет рвать, я думаю. Кстати, кто уже катался на буране? А ну-ка, в комментариях свои впечатления. Оставьте-ка! А моё вы сейчас узнаете. Обязательно смотрите дальше. И я думаю, будет интересно. Но ну, а пока я трачу почти почти все деньги. Ну, не все, половину потратил. Но на того стоило. Вот сейчас еще улучшим. Эти позиции. тысяч и 16. Осталось сколько у нас 31000, Было 120 с копейками, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, что, для хорошей тачки не жалко. Не жалко. Но, как она с тебя сейчас покажет, я думаю, это будет супер бомба. Вот, в принципе, так как топлива у меня нету и поездить в обычный тап я не могу Давайте, наконец-то, я добрался Заработаем третий ключ и откроем нашего берсеркера Висит два ключа у меня уже очень-очень-очень давно Просто постоянно выходили то обновление, то я, если честно, просто завтыкал, то боялся Uh, было время, когда просто-напросто не хватало щитов, чтобы начать эту гонку. Uh, сколько джипов сразу, сколько всех. Uh, кстати, ребята, кто уже катался, а ну, расскажите, этот этап похож, в принципе, ну, на двух аренах мы уже ездили. На первое, на второе. Честно uh, говорю, ну, там, ну, легкотня. Реально, легкотня. Ну, я на листе там проезжаю. Здесь были полицейские машины, я с таким ну, полицейские, военные я бы даже сказал, я с такими уже сталкивался В принципе ничего хорошего от этого я, блин, урона они, конечно, приносят, я скажу да, <Fourth> <sì poi> <liberties> Вот такую, короче, стратегию я для себя выбрал, буду лететь сколько могу Ух ты, ух ты, беда, ребята, беда. Что же, что же я творю? Что я творю? Я, смотрите, как... Бомбочки, какие у меня... В жизни. В жизни. Бомбочки, какие? Первого уровня. Что же я туплю? А, я, честно, я не пойму, что за прикол. Опять определенный глюк и что у меня там бомбочки стояли предпоследние... Ну, не уменьшалки, а, а вообще разрывные бомбы. Я, честно, я не понимаю, что происходит Что происходит Ну, едем как едем Я думаю, получится уже махом Больше половины трассы я проехал Немножко осталось Кувыркаться, немножко осталось Ух ты, сколько их там Сколько их там собралось Неужели все-таки мои домосы Что вот все ребята на арене собираются и за мной гонятся, но поездки я пропускаю ребят, их не убиваю. А они за мной постоянно гонятся и в один прекрасный момент ну, они меня все скопом догонят и будет мне ай-яй большой, большой ай-яй. Не знаю, надеюсь, что это не случится, что это все-таки мои домыслы. Ну, ребята, вы как думаете? Поэтому поэтому на, на этот повод. Но э, в любом случае скажу Ух ты э, Ух ты сколько их много Ну если честно Их много и не надо было Давайте я там немножко улучшалок Улучшалок делал там Сейчас И прокатимся прокатимся, Заработаем ключик э, Так проехался Видите уже сколько много проехал ну не доехал Постоянно наталкиваюсь на танк И ну, ничего я с ними сделать не смогу Решил взять уменьшающие бомбы э, в чем смысл смысл в том что если реально ну, как бы я пару раз проехал и понял что все таки наверное ребят которых я не, не уничтожаю они за мной гонятся и в один прекрасный момент они меня догоняют и я просто ну, ну реально ничего не могу с ними сделать они меня просто ну, сметают с места пару ударов и все и вроде и защита на максимум И жизни большие, и урон хороший Ну, чего-то не хватает Наверное, все-таки стратегия Пролететь эту трассу Будет самая, самая верная Потому что бодаться с ними Тяжело Ну, я попробую пободаться В плане, ну, бомбочки у Если у меня есть, я бомбочку бросаю Оп, видите, бомбочка не сработала Ну, слава богу, слава богу у меня есть Ракеты, э, кстати, я не пойму. смотрел на стройках, у меня помощник стоит, а сейчас его со мной что-то, ну, дрон, помню, помощник дрон, а сейчас его что-то нету. Э, в общем, ладно, будем обильно пользоваться бомбочками, их всех-всех-всех уменьшать, как можно больше. Да. таких что столько хотел сказать, что устараться не брать красные щиты, чтобы не было дополнительных соперников. Танк пролетели, ребята пролетели танк, как панированный парижем. Так бронь, бронку, и летучий получился транспорт у нас бронь. Вообще прикольно, конечно, летает, но если честно, так что честно, в принципе на арене это нормальная стратегия лететь. Если в обычном этапе, ребят, как вы помните. Нам нужно и щиты набирать, то есть баллы мы зарабатываем от количества убитых. Ну, здесь мы тоже баллы зарабатываем. Но у нас-то цель я у нас цель сейчас получить-то ключ. Единственный минус в полетах, я для себя, по крайней мере... Ух, танк, танки все там летят. Единственный минус, который я вижу для себя, это в том, что я не беру всякие жизни... Получалки и бомбочки не собираю Вот, это единственное Но я считаю, что... Ух ты, танк Ну, давай Видели? Два раза он меня толкнул и все Половину жизни, как, как и не было Я не знаю, ну, в общем, воспользовались Мы видим, потому что жалко Срываться уже Ай-яй-яй, сорвался я там уже Наверное, раз 15. И едем дальше сейчас доедем и я надеюсь что ключ я заработаю о, видели, видели, я не мог до этого счета просто доехать это просто, ребята, это беда Ну без, накру... без вот этого видео рекламного, ну реально, я бы не справился но ключ у меня уже есть, видели, опять бах какой-то был короче, глюков в последнее время в игрушке очень много что, кстати, тоже заметил. Ну, пишите в комментарии, какие у вас глюки. У меня очень много. Сейчас попробую, конечно, проехаться, поставить обновление. Да, меня убили. Ладно, пошел ставить обновление. А вы пока пальчики вверх, пишите свои комментарии. Всем пока-пока.